Привет, мои дорогие друзья! С вами снова красная машинка, снова машинки Оптимуса и давайте погоняем такая культовая игра, как Car Cards с переводим машинка есть машинку у нас красная машинка наш маленький Оптимус стремится подальше, пока разбиваем только ящики соперников нас пока нету все впереди. А, Давайте-ка мы с вами насобираем как можно больше кристаллов, пройдем все-все-все уровни. Вот у нас даже еще подкаст, подсказки есть. Вот. А, пройдем все-все-все уровни. А потом-ка мы, наверное, с вами. Ой, бочки, чуть на нас не болели. ай Ай-ай-ай-ай прокатимся мы с вами уже на максимальных улучшалках все уровни подряд посмотрим что из этого у нас получится в общем кто поддержит наш проект ставим пальчики вверх и делимся обязательно с друзьями чтобы они тоже могли выразить свою точку зрения если вам не нравится пишите в комментариях мне не нравится хорош уже снимать про красную машинку давай что-то новое предлагайте свои идеи вот а пока взяли что мы взяли Взяли молнию Плюс еще плюс 10% Пока ни одного соперника У нас первый уровень в принципе в принципе легкий Я более чем уверен что большинство из вас уже Видело прохождение Данной игры Но все же мы решили Сняться и показать вам, на что же мы способны в полете, как вы только что видели. Ух ты, максимальная турба у нас сейчас. Но машину как-то еще подрывает. Наверное, не привыкли к управлению шестеренки. Кстати, шестеренки собираем. Я потом в дальнейших выпусках покажу, зачем же они нам нужны. А пока вернемся. Давайте шестеренку возьмем вот так вот. Надо было сальто сделать. Ну... Но как-то не дошло до этого, а пока финиш первого заезда, первый, первый, первый самый такой этап родин, а теперь у нас соперник Мэтт, Мэтт такая машина, машина собачка, дворняшка я бы сказал, напоминает чем-то автомобиль. Газ 69 с тентовой крышей. Вот, с первым мы разобрались. Шестереночки. Ух ты, как мы за один раз собрали все шестеренки, ребята. Ух ты, еще один Мэтт. Еще один. Так, не грязи нас. На, сейчас бомбочку взяли. Догоняем и тебе сейчас бомбочку подбросим. Ну, ближе, ближе, ближе. Давай, давай. Эту бомбу зря просто бросим. Давай. Ну, ай, не решились, надо надо выпить Ну да, вот так вот а, Вот бомбы, кстати, очень-очень-очень бомбы у нас А вот еще один, на тебе у -у -у -у, Как они взрываются от одной такой бомбы Слабенькие у нас бомбы Кто будет смотреть дальше наше видео, поймет, почему я сказал слабенькие бомбы когда уже соперники у нас ух ты как мы бомбу зря по Ух, двое о ребята вы решили компашкой вот так вот подорваться ну что поделаешь, подорвались подорвались о, да как я говорил о супер сила супер сила thunderstorm или шторм как правильно скажите ко мне как правильно прочитал ли я или не прочитал знания моего английского языка? Подвели меня или не подвели? Но шестеренки мы берем все-все... Ой, как на... Ой, тарелка нас несла! ой давай давай-давай-давай! Бух! Ой, нам чуть-чуть помогла, Ну мы какие-то побитые все. Нужно срочно сердечко. Вот так вот только сказала, и она сразу появилась. К сожалению, улучшения у нас не слишком большие, но... Буду надеяться, что дотянем до... А, дотянули, все, ура, Фух, справились. А, стр... Штрайдер или Страйдер, как правильно, я даже не знаю, ну, а, я просто называю эту машину Акула. Она такая, похожа на Акулу, и сейчас... О, как мы летим. О, покатаемся на машинке сверху, бомбочка, на тебе! Вот так вот, хватило бомбочки. На акулу, а на нашего мета не хватило Не хватило, не хватило Ну да ладно, будем от него убегать О, еще один, давай вот так вот Вот так вот, на тебе бочки на голову А мы едем дальше, шестеренка обязательно Вот так взорвали одного Но не забываем, что еще один Вот он, кстати, показался Несется за нами на всех порах. Давай, давай, давай, давай Вот так, вот главные шестереночки Для улучшалочки Едем, едем на велосипеде Почти как медведи, но на машине Так, у нас обратно Обратно мы пошарпаны Обратно мы потарапаны, побитые Ну, что поделаешь, улучшалок у нас еще немного Да, вот Слава богу, сердечко И мы почти, почти целые И невредимые Так, шестеренки нет Слишком много метов. Возвращаться, наверное, сейчас пока не будем. А, пропусть Ай-ай-ай-ай. Вот так вот. Мы подзастряли. И ребята подзастряли тоже. Летим, летим. Высоко глядим далеко. Ой, плохое приземление. Но. Вот так. Ой, сколько этих соперников от суперсила. Йо! Заморозим! Вот так вот, супер сила, заморозка! Взорвали всех! Не всех, акулу не взорвали! Ладно, давайте на всех порах лететь от нее подальше, чтобы она осталась пода подальше сзади. А, да, ненадолго. Ненадолго. Ну, я думаю, бочки ее сейчас немножко пододержат. Не да, тоже. А, это еще одна акула. Как их много! Сердечко, фух. как оно, кстати. Но было бы еще неплохо Давай, давай, давай, давай, давай. О, ну как можно больше Две шестеренки мы не взяли А пока, ребятки, подписывайтесь на наш канал Ставьте пальчики вверх, пишите обязательно комментарии Делитесь нашими выпусками Пока, пока